Так, перевернул наконец камеру. Вон он маячит в окне. Так, все, навел вот этот чувак в розовой майке. Это и есть сладкий трин. Я поднимаю руку и опускаю. Все, сейчас, значит. А, полетел. Ну, это совершенно. Слушай, где-то здесь упал. Блин, где-то упал. Так, пошел искать самолетик, чтобы запускать его еще раз. Все, всем пока. Ка. Ка. Свободу Павлу Дурову! Помаши рукой мне. Так, ладно, все. Пока.